Bismillah. На этом уроке мы с вами пройдем про инна и ля. Инна и ля Что такое инна и ля и как и как они присоединяются к Дамирам, к местоимениям. И что из этого получается. Мы с вами будем это сегодня проходить. Итак, «Инна» «Харфу нас бин» исма» ой уль хабара» Значит, это «Харф» «Насб» «Харфу нас бин". То есть, если после «Инна» придет какое-то имя, оно будет в состоянии насоб. Значит, и оно будет в состоянии насыб и будет называться исм инна. Понятно, да? А следующее имя, следующее имя, оно будет в состоянии рафа. И, как здесь сказано в определении, ваяр фауль хабар, и оно, второе имя, оно будет в состоянии рафа. Состояние рафа. Значит, если yes, «Инна», она заходит на муптадой и на хабар, муптада уже не будет тогда называться муптадой, а будет называться «Исм», «Инна». А хабар, он не будет просто называться хабар, хабаром муптады, он будет называться хабар, уже «Инна». И он будет состояние состоянии «Рафа». «Инна», Харфа насбин», «Янсыбуль исма», «Оярфауль хабара». Смотрите, что она делает, это «Инна». И «Ля Алля» тоже самое делает. «Ля Алля» тоже самое делает, потому что мы на уроке по «Аль-Аджру Мие» мы проходили с вами, что у «Инна» есть сестры. «Инна» «Анна» «Ка -анна. И вот одна из этих сестер «Ля Алля». «Ля Алля». «Харфу насбин тоже самое. Такое же определение, как у «Инны». «Харфу Назбин» «Ян Сыбуль Исма» «Ва -ул -хабара. Ян Исма, Уль Хабара». Итак, Инна у нас приходит для Таукида, для Таукида, для подтверждения. Я всегда на Куране вам всегда говорю, если пришло Инна, значит, означает поистине усиливает предложение. Так ведь Таукид. реально это уже возможно. Харфунаспин, у нее другой смысл. Но к этому мы еще вернемся. Итак, давайте же сейчас посмотрим, когда «инна» или «ляалля» приходят вместе с «дамирами», с «дамирами», с «местоимениями». И вот на примере «инна», когда она приходит с «дамирами». «Духулю инна алят-дамайри» дамаири. тема такая. «Духулю инна» заходит, когда «инна» на «дамиры», на «дамиры», на, «дамиры», на «местоимения». Мы знаем, что Дамиров в арабском языке 14. 14. Я, мы, он, она, они двое, они две. Вы две. Вы много мужчин. Вы два мужчины. Их 14. В общем, их 14. Первое. Аувалян Дамаиру аль-мутакеллими. Дамаиру аль-мутакеллими. «Дамайру потом «дамайру мухатаби» и «дамайру альгаиби». «Дамайру мутакаби» это первое лицо. «Мухатаби» второе лицо. И «дамайру лгаиби» это третье лицо. Местоимение третьего лица. Ауалян. Первое. «Дамайру мутакаби». «Дамайру мутакаби» смотрим. «Инна и она». «Инна» поистине. «И она». «Я». Получается... Иннани. Иннани. Иннани. Понятно, да? Инна и она это иннани. Поистине я. Переводится как поистине я. Уаяджузу. А также можно и по-другому сказать. Инни. Инни. То есть не стали они иннани. Два раза нун писать. Они просто написали инни. Понятно, да? Можно и так, можно и так сказать. ИННИ или ИННАНИ. Это означает, что эта ИННА зашла на Дамир Аль-Мутакялем АНА. Поистине Я. А если зайдет на Дамир НАХНУ, мы. ИННА и НАХНУ. Что же получается? инна ИННАНА поистине мы. ВАЯДЖУЗУ. ИННА. ИННАНА. «Инна», джузу» «Инна», «Инна-ни», «Инна-на», «Инна-я», «Мы», «Я-мы». Теперь «Саньян», второе «Дамайру Аль-Мухатаби», «Дамайру Аль-Мухатаби». Давайте же с «Дамайрами Аль-Мухатаб» попробуем соединить «Инна». Первое «Анта», «Ты», «Мужчина», «К мужчине обращаемся». «Инна» и «Анта» получается «Иннакя». «Иннакя». Здесь только одна форма получается. Это у Мутакелема можно было либо так, либо так сказать. А у Мухатаба, у второго лица, нет. Там только одна форма. «Иннакя». Поистине «ты» – это мужчина. «Иннакя». А если «Анти» – «ты» – женщина. «Иннаки». «Инна». И анти получается иннаки. Поистине ты женщина. Если иннакум, вы мужчины. Инна и антум иннакум. Иннакум. Если антум, вы мужчины, тогда иннакум. А если Антунна, вы женщины. Иннакунна. Инна и Антунна иннакунна. Здесь, конечно, двойственного числа нету, двойственного числа нету, то есть э, антума. Ну, здесь можно будет легко понять иннакума, иннакума, антума. Вы два мужчины или вы две женщины? Иннакума. Теперь вы уже при, при, прекрасно понимаете, как инна присоединять к дамайерам мухатаб. Но давайте же теперь перейдем на третий, на третий вид. Это гайб. Гайб от слова ⁇ рыба ⁇ произошло отсюда слово «рыба», ⁇ рыба ⁇ Гайб отсутствующий. Гайбун отсутствующий. Отсутствующий. Также слово ⁇ рыба ⁇ Когда люди сплетничают про кого-то, кого сейчас нету, он отсутствует. И они делают ⁇ рыбу ⁇ Не дай Аллах, не дай Аллах. Упаси Аллах от ⁇ рыбы ⁇ Итак, инна и ⁇ гуа ⁇ Он получается и ногу это означает инна и гу. и инна и на она и нога и поистине он мужчина и поистине она женщина далее инна и гум инна и они мужчины и Поистине они, мужчины. Инна и гунна, получается инна гунна. Поистине они, женщины. Итак, мы с вами сейчас разобрали, когда инна заходит на дамайры. На дамайры, на местоимение мутакеллем, на мухатаб и на гаиб. Теперь вы это знаете. Давайте же переключимся теперь на второй. На второй харфу у ля Алля», ля Алля», «Духулю ля Алля аля Дамайр». Смотрите, «Духуль ля Алля ля Дамайр». Так, все их на, на, напишем. Значит, когда ля ля ля ля ля ля на Дамиры, на Дамиры также первого лица ля ляльна и она и я получается лялли лялли лялли понятно да лялли лялли дальше ляльна и нахну получается ляллана возможно мы ляллана это у нас она в нахну Дамайра. Теперь Дамайру Аль-Мухатаби. Теперь Дамайру Аль-Мухатаби. Саньян. Второго лица. Анта, анти, антум, антунна. Анта, анти, антум, антунна. Антума здесь, конечно, не упоминают. Но я вам уже как дополнительно говорю. Антума, вы двое мужчин, вы две женщины. И тогда получается у нас уже... 6 дамайров мухатов Шесть. Но здесь 4 только привели. Давайте их разберем. Ляалла и анта. Ты. Получается ляаллака. Ляаллака. Возможно ты. Ляаллака. Или ляалла и анти. Ляаллаки. Ляаллаки. Ляаллака и антум. Вы, мужчины. Ляаллакум. Ляаллакум. Часто Аллах Субхану говорит ля ла аллакум, ля ла аллакум, обращайтесь к нам. Быть может, вы уразумеете, одумаетесь, вернетесь к Всевышнему Аллаху Субхану. Ла ля аллакум. А к женщинам ля ла алла и антунна, ля ла аллакунна. Ну а если антума, лякума, ля аллакума. Ла ал Понятно, все. Дамай руль Мухатаб мы тоже в сторонку отставляем. Теперь Третье. Салитхан. Дамайрул Гуайби. Третье лицо. Дамайрул Гуайби. Хуахия хумхунна. Хуахия хумхунна. Ле Аллах и Хуа Он. Ле Аллаху. Ле Аллаху. Быть может он убоиться. Быть может он убоиться. Ле Аллаху. Ле Аллах и Хия. Аллаха. Ле Аллаха. Ле Аллаха. Дальше. Ляалла и гум, ляалла гум, ляалла и гунна, ляалла гунна. Ну, если еще уже говорить, что гума, они двое или они две. Ляалла гума, ляалла гума. Теперь вы уже понимаете, когда инна и алла заходят на Дамайры, что из этого получается? Аль-хамдулила, аль аль, аль Теперь давайте посмотрим примеры. Примеры. Амфилет Примеры. Гуа Таджирун. Вот пример у нас. Гуа Таджирун. Он бизнесмен. Это Муптадай Хабар. Джумля и Смия. Именное предложение. Гуа Таджирун. Он бизнесмен. Теперь мы заводим Инна вперед. И получается инна и гуа, получается иннаху. Неправильно будет сказать Иннахуа Таджирун. Здесь уже соединяем мы инна с Дамиром, и получается Иннаху таджирун. Иннаху таджирун. Или, например, ля, ля, ля, ля таджерун». таджирун. Быть может, он бизнесмен. Возможно, он бизнесмен. Ля, ля, ля, ля таджерун». Значит, здесь смотрите. Инна. Это харфу-насбин. «Ху» это будет «Исму-инна». «Таджирун» будет «Хабар-инна». И он будет в состоянии «Рафа». «Ляаллаху» — «Ляалла» — «Харфу-насбин». «Ху» — это дамир гуа, Он в состоянии «Насып», потому что это «Исм-ин-ляалла». «Таджирун» будет «Хабар» для уже «Ляалла». И он будет в состоянии Рафа. Вот так вот вы разбираете предложения Дальше "она на джихун". Я преуспевший. "Она на джихун". Теперь мы, захоти, мы, мы вставляем. Теперь мы теперь прибавляем инна и ляльля. И получается инна не на джихун. Или можно сказать инни не на джихун. А если ляльля, то получается ляльли на джихун. Понятно, да? Дальше. Антазакийюн. Ты умный? Иннаказакийюн. Ляаляказакийюн. Иннаказакийюн. Поистине, ты умный. Ляаляказакийюн. Возможно, ты умный. Антунна мучтагидатун. Вы, женщины, старательные мучтагидат. Инна, теперь заводим иля что получается? Инна кунна мучтахидатун. ИННА КУННА МУЧТАХИДАТУН. Ла ЛЯ АЛЛЯ КУННА МУЧТАХИДАТУН. Ла ЛЯ АЛЛЯ КУННА МУЧТАХИДАТУН. ГУММ КЕНИЯ. Они из Кении. Страна такая, Кения, в Африке, Кения. ГУММ КЕНИЯ. ИННА ГУММ КЕНИЯ. Ла ЛЯ АЛЛЯ КЕНИЯ. Иннахум Минкиния. Поистине они из Кении. Возможно, они из Кении. Ля Аллахум Минкиния. Нахну мусафиратун. Мы путешественницы. Мы путешественницы. Инна на Мусафи мусафиратун. Ля Аллана Мусафи Ля аллана Мусафиратум. Теперь вы знаете, как прибавлять Инна или Алля к дамаерам и что же из этого. Получилось! Теперь вы все прекрасно понимаете этот урок. Баракаллау фикун. Следующее. Гунна муслиматун. Они мусульманки. Инна гунна муслиматун. Поистине они мусульманки. Лялла алла гунна муслиматун. Возможно, они мусульманки. Анна мусафирун. Инни мусафирун. Я путешественник. Поистине я путешественник? Ля алли мусаферун. Может быть, я путешественник? антитабиба иннакитабиба, Иннаки Ля алля китабиба. Ты, вра... ты женщина-врач? Поистине ты женщина-врач? Возможно, ты женщина-врач? Антум атыббау. Вы врачи. Иннакум атыббау. Ля алля кум Понятно, да? Значит, разберем теперь более подробно эти все наши перечисленные слова. Инна-на, то есть, например, инна-на, мусафиратун, поистине мы, мусафиратун, мы путешественницы. Инна мы говорим харфу насбин на- это исму-инна, мусафиратун хабар-инна. Мы сказали Харфу, инна это Харфу насбин Янсыбуль Исма, Уайярфауль Хабара. Получается. Значит, на это Исму инна в состоянии насып, а Мусафи Хабар инна в состоянии Рафа. Вот такой у вас должен, должен быть разбор предложений. Правильный грамматический разбор предложений. Давайте еще пример с ля, ля разберем. Например, «Ляалла гунна муслиматун». Возможно, они, эти женщины, мусульманки. Возможно, они мусульманки. Значит, ля алла» харфу насбен» мы говорим. «Гунна» – это Исмуля ляалла». И он будет в состоянии «Насыб». «Муслиматун» будет «Хабар ля ляалла». И он будет в состоянии «Рафа». Потому что это «Хабар ля ляалла». Понятно. Теперь вы разобрались что Инна и Ля алля» заходят на Муптада и Хабар, и Муптада уже не будет называться Муптада, она будет называться Исм. Инна или Исм. Ля Алля или Исм. Анна, какая из сестер Инны зайдет, мы будем говорить это Исм Инна, или Исм этой одной из сестер. А Хабар, который был Хабаром для Муптады, он теперь становится Хабар Инна. Он будет в Рафа, и мы будем говорить «Хабар Инна» или «Хабар одной из сестер Инны». Понятно, да? И он будет в состоянии «Рафа». Это нужно запомнить раз и навсегда. На следующем уроке мы уже с вами будем разбирать, когда Инна заходит на имена, на явные имена. Сейчас мы с вами разобрали, когда Инна или Алля заходят на Дамайры, на местоимения. А в следующем уроке, на следующем уроке мы с вами разберем когда инна или алла заходит на имена логера, явные имена, на явные имена, субхан и каллогма, обехамдика, шхадоля или анта, остал фирукя, ватубу